Каждый подписчик такой. Эх, хоть бы мне так же, как и Макс Плей, снимать видео. Я люблю его видео. У него классный канал, где несколько десятков подписчиков. Я люблю его смотреть. У него хороший канал. Ну, а может быть, сделать так же, как и он. А это мысль. Всем привет, с вами я, Масик228. И сегодня будем играть в Майнкрафт на сервере tesla craft айпи будет в описании сегодня мы будем играть в тайну убийству каждый подписчик такой <свист> он человечку убил он живодер. он псих он ненормальный сейчас ему напишу дизлайк и лайк я не буду стать после ему напишу что понял так <свист> каждый подписчик такой так, о, у Макса вышло новое видео, надо быстрее посмотреть. Эх, просто идеально. Так. Хм. В смысле, ты первый? Это я первый. Каждый подписчик такой. Хм, Макса вышло новое видео, надо посмотреть. Каждый ютубер такой. Два. Фух, я снял новое видео, осталось только смонтировать. Так, я уже смонтировал. Осталось только сохранить. Э, что так? так я почему-то не уделял. С смысле, Ладно, вот и, вот и дизлайк ввалина. Я, я же точно это а Я сниму крайне в реальной жизни. Були каждый ютубер. Ой, каждый подписчик такой. А на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить, оставить колокольчик и оставьте комментарий. <свят> <свят> Он думает, что я буду все это делать. Ты мне вообще не нравишься, иди нахуй. Каждый подписчик такой.